Здоров, здоров, здоров, здорово всем. Поиграл я немножко, покачал где-нибудь, другой. Вручную надоело, пипец, решил взломать на перки на все, потому что оно очень долго, короче, качать. Даже с монетками все очень-очень долго. Смотрите, вот моя база. Вот мой лутецкий лежит, да, все как надо. Лута нормально, достаточно. Оружки, все, как, все. до 61 уровня, я сам быстренько все Прокачал, все, пооткрывал. Сейчас мне под наколебало, и я вот решил сделать ветер такой способности. Вот видите, я качаю. Вот сейчас у меня уже просто практически все, да. Еще докачиваем. Сейчас прокачаем полностью все. Перки работают. Уровни работают. Все нормально. Золотые я позабирал уже, наверное, все. Остались только вот эти медные скиллы. Сейчас мы их все раскачаем. Все за максим, так сказать. Короче, только что... Давай докачаем потом только что я был... Что мне предлагают проголосовать? Не, и надо. Только что я был 60 уровень. Короче, сейчас до 60 уровня у меня здесь все открыто. Что последнее делал? Последнее, по-моему, железо, вот, я открывал здесь, вот, я могу спокойно все это делать. Дальше, вот, я добавил себе уровень, и все, можно, вот, типа, открывать все, что хочешь. То есть нажал, все, пошел делать, нажал, пошел делать, все работает. Нажал, все, можно крафтить. Вот, броню можно скрафтить, базуку можно скрафтить. То есть все отлично. А, ну да, что хотел сказать, на этом аккаунте я тоже взламывал на монеты вот у меня сейчас осталось 19 тысяч, но у меня было их почти миллион, я покупал все то есть смотрите, заходим в магаз, берем к примеру уровень оп, уровень подъехал, 500 монет забрала дальше что там у меня тут уже дохера и так всего выкуплено а вот я купил всегда железную броню ну да ладно, что нам тут надо. К примеру, там, не знаю, за 2000 сюда. Хоп, оно уже у меня здесь все лежит. Э -э, все работает. Бутылочки там, видите, покупается 16 тысяч. Но я сейчас себе опять миллион сделаю. Я делаю миллион, два миллиона, типа, и трачу их в магазинах, типа, закупаюсь тем, чтобы не фармить, не ходить в города, не лутать. Э -э, чтобы вы понимали, что все работает, давайте э -э, сейчас мы подъедем сюда. Видите, вот пацаны... Сейчас я сюда свой город скину. Я с собой еще ношу города. То есть весь лут мой, вот видите, он был здесь. Его уже здесь нету, да, пусто. Теперь мой лут весь вот здесь. То есть базу я уже поставил здесь. Да, ставим ставим метку, где она там. Ну, короче, ставите метку, что вы вот здесь базу поставили. А, вот они. Поставил метку, к примеру, вот все, тут моя база Вот, с тут лежит, да Типа, в принципе, все nice Все nice Смотрите, чтобы вы понимали, что все работает Что никакого бана нет К примеру, давайте, допустим, что там Давайте бинтов парочку кинем Что тут, вот эту хрень давайте кинем Гранаты, не знаю, передаются, нет Что тут можно еще передать у меня, блин, с собой, ну давайте вот таблеток, например, 18, да? Вот они лежат, 9, 18, 3. Посылочка, выбираем Hunter37 голый, подтвердить. Хоп, посылочка ушла, ваша посылка успешно отправлена. То есть все работает, чат работает, в личку могу писать, но не буду писать, потому что не хочу полить свой ник, потому что прилетит опять бан. Как-то так, да? То есть все, все работает, можно все друг другу передавать. Вот, смотрите, второй раз я сейчас не передам, потому что мне скажет 5 минут надо. Да, 20 колбасы, к примеру. Посылочка. К примеру, давайте Зубенко. Подтвердить. Подождите, четыре с половиной минуты осталось. Да, его можно передавать дальше. То есть никаких банов нет. Все работает. Взлом кристалла, взлом валюты. Можно менять. Э, кстати, могу показать еще, пока месяц я здесь, как можно менять. Э, Любую, короче, одежку себе брать, да, там, любую машину. Давайте это будет такой, тип. быстрый прикольчик. Берем, нет, бутылки у нас есть, да. Давайте берем что-то такое, чего у нас здесь нету на базе. Где, погоди, заберем бутылку. У меня, блин, где там эта база. Так, вот, на базе берем, к примеру, чего у меня нету. Ну, давайте, вот, две таких хрени и две таких... Давайте выходим на дорогу, ищем неизвестное дабл-значение. Берем нашу бутылку, одну выкидываем. И берем вторую нашу банку, вот эту, да, тушеное мясо, выкидываем. Изменилось все, да. Выкидываем еще по одной. И теперь их стоит здесь 0 0,08, две штучки, да. Вот они. Родимые. Здесь у нас что-то есть. Удалим. Это нам не надо. да. Давайте, смотрите, две сохраняемых. Это нам пригодится. Дальше, к примеру, вот они лежат да, на полу. Эти две банки. Что мы хотим сделать с ними? Ну, к примеру, поехали. К примеру, мы залетаем. Что нам надо? Давайте КАМАЗы да, сделаем. КРАЗы или я не знаю. Ну, что надо? Подожди, где нам на базу тут? Что мы хотим себе сделать? Ну, хрен с ним. Давайте, ком... давайте лодки. Не, ну нафиг нам лодки. Короче, кразы давайте, кразы. К примеру, нам нужны кразы. Ага, нужно взять еще один с собой. На всякий случай. Давайте, где там этот краз. К примеру, нам нужны кразы, да? То есть вы можете сделать что вам угодно. Поехали опять. Ищем неизвестное. Так, где наши кразы? Выкидываем один краз. Выкидываем второй краз. Их тоже два. Отсеиваем. Вот они два, да? Наших кразы. Переходим здесь Формат значения 16-ричный, всего лишь 3. The Word, Float, Double. Ну, в принципе, Float можно отключить, но не стоит, пусть будет. Заходим в The Word, вот он. Вот наше значение. Что нам нужно сделать? Это нужно скопировать. Это ID нашего предмета. Это ID нашего КАМАЗа, КРАЗа, да? Так, я ходить не могу. Давайте используем один КАМАЗ с собой. Наши бутылки, вот две, две, две бутылки, две банки, да, валяются. Они у нас вот... Заходим сюда так же самое Поднимаем вот наши ID нашей банки. Заходим до Word, удаляем. Заменяем на крас. Внизу вот это тоже убираем. Сохранить как раз пусть будет. Да, типа, окей, да. И вторая банка, да. И вторая, где бутылка. Так, это 0.4. Какую я менял? Блин, по-моему, вот это нужно менять. Тоже переходим. Если не ошибаюсь, это она. Так. Заменяем тоже на крас. Крас здесь тоже убираем. Ставим заменить. Как идет. Все, да, заменили. Вот здесь у нас наш крас лежит второй. То есть наши два. Здесь наша банка и там хрень еще какая-то. Но у нас вот наши два краса вместо этих банок. Забираем их. Четыре. О, еще два нам в подарок вкинули. Ш... А, ну да, у меня же по два было шесть. То есть вместо двух разов 6. Так вы можете сделать, к примеру, взять какую-то там гранату, взять какую-то там бороду или лесу. Короче, и заменить себе спокойно на лесу, допустим. Вот вам такой еще подарочек. Я хотел показать просто способности. но ну, пусть вам вот такой, если вам это понадобится. Если вы захотите, к примеру, поменять там первую броню свою, да, лоховскую, на какую-то там танковую броню или еще какую-то передвижение шанс в клоне плюс 20 очень хорошая Тема убийства восстанавливает ID. Это тоже отлично. Короче, вот такая вот темка, ребятки. Пользуйтесь, кто захочет. Можете менять себе одежки. Брать на первом уровне автоматы. Ну, все, что вам нужно, короче. Опять же, повторюсь. Буду заканчивать видос. Да, я сейчас тут все прокачаю. В этой игре все работает. Кто там говорит, что там типа... Что там взломать нельзя или что-то там банят. Все работает. Лепорт работает, смотрите. Ну, типа, куда хочешь, туда типа летай. Да, типа. И не забирается ничего. То есть все бесплатно. Плюс базы с собой. Можешь весь лут. У меня вот мой весь лут вот здесь. То есть у меня на карте нигде ничего нет. Ни мяса, ни пистолетика, ничего нигде не валяется. То есть я, если лут раскидал, я нажал буквально там пару кнопочек, и мой лут весь собирается в одном месте. Вот он. Вот, вот мой лут, типа, весь всегда с собой, да. Э -э все, короче, можно взломать. Это не проблема. Вот пару камазов вместо пару бутылок. Тоже сюда, да, закидываем их. Пускай валяются. Ой, я все выкинул. Ну, вот как-то так, ребятки. Опять же, все работает. Давайте проверим. Чтобы вы не думали, что там типа наебалово какое-то. Давайте в магаз еще раз под конец залетаем. Что нам надо тут? О, оружки новые появились. Да, к примеру, РПК очень неплохая вещь. СВТ снайперка. Ну давайте РПК. У меня нет РПК. О, вот это только открылось. Да, у меня был 60 уровень, как я и говорил. Сейчас я себе открыл. О, смотрите, бронки я себе же покупал. Да, здесь и РПК мы берем. К примеру, вот так вот. Оп, у меня была броня хитиновая, 760. Где это хуйня? хуйня, что я взял? А ага, вот 1200 броня железная, хлопочки. Сменить фильтр, нет, фильтр на минус, 13 радиация, отлично. души, смотрите, какой темп теперь матерый. Оп, поменялись. Все четко, все работает, ребятки. А, ну и хотел же еще разочек попробовать передать кому-то что-то. Давайте колбаску, там 100 штучек кому-то накинем. Если 5 минут уже прошло, давайте попробуем. А, вот наше оружие, да, вот наше РПК с снайперская. Подожди, это не та. Или это оно. Снайперская мосинка. В смысле, РПК я вижу. А, у меня уже была, значит, мосинка, я купил, короче, она у меня была, да, что-то я гоню. Я же за монетки купил, короче, ее в каком-то там поселении, по-моему. Ну ладно, хуй с ним. Не суть. Давайте, скидываем. Колбаску там мельчили какому-то. Давайте 100 колбасы. Посылка. Охотник. Опачки, ушла наша посылочка. Повторюсь, чат работает. Могу спокойно писать, но писать мы не будем. Личка работает, все работает. Короче, ребятки, наслаждайтесь вот такой темой от души. Всем покидам.